Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Вот так Хочу накинуть на себя кусочек желтой ткани. Я сегодня была в магазине и купила полтора метра вот такой шелковой ткани. Очень милой, красивой. Мне цвет очень нравится. Очень нравится цвет. И я хочу сделать подарок для моей очень хорошей подруги. Видите, я не, не зря на фоне этой картины стою. Это у меня вышитые георгины. И вышитые они гульнары. Я говорила как-то в одном из видео, что она замечательно вышивает. Она такая рукодельница, мастерица. Я хочу ей сделать подарок. Купила полтора метра ткани. Я хочу ей сшить одну вещь. В общем, это не, не замысловатую такую. Вот. Давайте посмотрим. Потом покажем гульнары. Гульнар, жди. Я, я затворю тебе маленький-маленький подарок. Знаете, я хочу сделать большой палантин. Очень такой красивый, яркий, весенний. И подарить звезду. Я думаю, подарок ей понравится. Утомлять тем, что я тут буду вот так вот подрубать платок, это ничего тут особенного нету, да? Ну, сейчас я вам. Сделаю и покажу, как у меня получится. 20 минут, и вы имеете прекрасную шелковую шаль. Совсем недорого. И любого цвета, какого вы желаете. Сейчас весна. Вы можете купить все это просто даром в любом магазине тканей. Цвет выбирайте сами полчаса. Делала это я на обычной машинке джинами. женами. Ничего тут особенного нету. Шагом зигзаг. Сделайте и носите на здоровье. Вы знаете, как это красиво. Как это комфортно. И вы можете сделать подарок совсем недорогой, но очень оригинальный. Для своей подруги, сестры, вы для кого хотите, пожалуйста. Вуаля! Наступила весна. Наступила весна. И все яркие цвета для нас для самых красивых женщин. А как вам этот вариант? Я думаю, очень мило, очень красиво. Я в полном восторге. Знаете, Как красиво, ярко, солнечно. И попробуй не приди к нам солнце. Весна наступила, девочки. Одеваемся ярко, одеваемся по-весеннему. Вы бы нас заметили, не одевайте черные вещи, темные. Выходите на улицу в ярком платочке, в ярком шарфике. Это будет просто обворожительно. А такую вещь и сделать, ну, совершенно просто. И времени для этого много не надо. Дерзайте, девчонки, вы будете самыми красивыми. Это весною. Вы были с любовью из моего домика деревне. Мир вашему дому!